Сегодня готовим вкусные домашние сосиски, которые полюбятся как взрослым, так и детям. Начнем с приготовления фарша. Для этого 1 кг куриного филе нарезаем небольшими кубиками. Также нарезаем одну среднюю луковицу. Добавляем любимые приправы, у меня соль, перец и паприка, и 50 мл молока. Все измельчаем в блендере или мясорубке до состояния фарша. Дальше нам понадобится обычная пищевая пленка. На нее выкладываем 1 столовую ложку фарша, сверху кладем кусочек сыра и плотно сворачиваем, как показано на видео. По краям пленку завязываем на узелки, чтобы наши сосиски держали форму приварки. варке. Из 1 кг фарша примерно получается 18-20 сосисок. Сосиски варим в течение 15 минут. Я отварила только часть а остальную половину заморозила. Согласитесь, это очень удобно. Сосискам даем немного остыть, после чего удаляем пленку. А чтобы они приобрели красивый румяный цвет, я обжарила их на сковородке до золотистой корочки с двух сторон. К этим сосискам отлично подойдет любой гарнир и различные соусы. А еще их можно брать с собой на пикник.